Меня зовут Минат Дмитрович, я являюсь руководителем сервисного отдела компании Ego 3D. Сегодня тема нашего вебинара ⁇ это применение 3 принтеров и реальные бизнес-кейсы. То есть я буду рассказывать вкратце, какие 3D принтеры сегодня есть, самые актуальные бренды, принципы работы, какие отличия есть и так далее. Темы, которые будем обсуждать, первый пункт это FDM 3D принтеры, видов, отличия, но я задержусь на самый популярный мировой бренд, это Ultimaker, потому что FDM технология, она одинаковая на все принтере, только отличается, скажем, реализация, конструкция самих принтеров и другие решения, которым мы посмотрим в следующие слайды. То есть это будет отличие уже. второй пункт, типы материалов для печати. я буду рассказывать. Какие материалы доступны, для чего они применяются, какие, скажем, множества и применение этих материалов, также применение 3D-принтеров. Подробно покажу и расскажу различных бизнес-кейсов реальных бизнес-кейсов, где применяются сегодня FDM-принтеры, как они применяются, какие плюсы, минусы, то есть от их применения. В конце самый частый вопрос и обсудим относительно бренда Ultimaker. Uh, и буду отвечать на ваши вопросы Начинаем <coughs> На первый слайд я собрал uh, самых, uh, скажем, популярных 3D принтеров в LDM технологии на сегодняшний день Есть и другие, но я uh, сделал такой набор То есть, uh, если пойдем слева направо, то есть, это Ultimaker, uh, Picasso Designer Pro uh, Race 3D Pro 2, то есть, это производитель Китая, Picasso, это в России производится Ultimaker, производство Нидерланды Sigma – это BCN3D, испанский производитель. MakerBot – известный американский 3D принтер мировой. Prusa – тоже немало известный бренд. И Zortrax из Польши. Последняя модель – это Zortrax M200+. Представлена здесь. Первое, что хочу… Вот можете заметить, какие отличия есть в принтерах. То есть это по дизайну, то есть не только, скажем цветом, как сенсорный экран и так далее. То есть Многие принтеры сегодня имеют сенсорного экрана, который можно управлять принтером, менять настройки и так далее. Ultimaker как? Он открытый, там есть дверца стеклянная, которая закрывается, сенсорный экран, печатающая головка двухэструдерная. Дизайнер про закрытый корпус используется. Почему корпус закрытий? Как у рейс 3D, а для того, чтобы печатать, скажем, термоусаживающие материалы, есть, есть некоторые материалы и свойства, которые обладают усаживаться. Для того, чтобы избежать это коробление, неправильное прилипание, есть закрытый корпус, который поддерживает определенную температуру для печати некоторых материалов. Для этого я подробно потом расскажу, просто сейчас пробежимся так по модели 3D принтера, который у нас представлен здесь на этом слайде. BCN 3D. Какое отличие? У него, скажем, видите, две а, печатающие головки, то есть индивидуальные а, работают. Тоже подробно расскажем про эту функциональность. MakerBot, а, Prusa. Prusa это, скажем, а, из категории 3D принтеров SaperiSum а, или DIY Kit. А, у многих принтеров они стали известны, потому что самостоятельно можно собрать этот принтер, а, понимать принцип работы. Каждый, каждый модуль, какую функцию он выполняет, и самостоятельно, скажем, модифицировать дополнительно. И Zortrax m 300 вы видите, закрыт по краям и спереди, сверху он открыт одноэкструдерный 3D принтер сенсорным экраном. Предыстория небольшая, я расскажу про Ultimaker, так как я взял этот бренд самый яркий представитель FDM-технологии на сегодняшний день. Если посмотрите также слева направо по слайду, видите, первая модель это Ultimaker Original, он выпущен был в 2013 году, это собранная версия, он поставлялся разобраны, идея была в том, чтобы сами пользователи они собирали этот принтер, понимали принцип работы и наслаждались этой печатью. Следующая модель, который вышел в 2014 году, это Ultimaker 2 появился, видите, уже более модифицированный корпус. Uh, d специальный композит, uh, из которого сделаны все это, этот корпус и рамы, uh, подыгрываемый uh, печатающий стол, Ultimaker Original этого не было, потом вышел 2+, Ультимейкер uh, uh, какое отличие, Там изменилась печатающая головка, обдув uh, вентиляторов, uh, механизм подачи, <клёх> изменился более, скажем, модифицирование, uh, получился более uh, Сильный, скажем, нагревающий элемент, который быстро нагрев, набирает температуру экструдера. Вот и Микер 3 появился. Это было в 2017 году двухэкструдерный принтер. Я по поводу двойной экструзии расскажу чуть позже. Почему двойная экструзия, какие отличия, какие другие варианты решения этой двойной экструзии у многих производителей были. Ultimaker S3. Здесь нужно заметить, что Ultimaker S5 появился в первую очередь, а потом только Ultimaker S3 Ultimaker S3 появился в 2019 году, примерно в октябре, если я не ошибаюсь, Ultimaker S5 в 2018 году Почему, скажем, первый появился S5, а потом S3? Все заключается в том, что Ultimaker 3 существовал как двухэструдерный принтер у многих пользователей возникла потребность получить, скажем, возможность печатать большие детали и, естественно, получить большую область построения модели. Ultimaker, естественно, выпустили Ultimaker S5, который выглядит более модифицированно. Там есть определенные датчики, для, которые отслеживают, когда заканчивается материал, авто, автоматическое выравнивание, скажем, области печати, сенсорный экран. Датчик на экструдере, который э, указывает на то, когда засорилось там сопло и необходимо его почистить, то есть загрязнилось. Естественно, так как эта модель была более модифицирована, Ultimaker 3 более напоминал предыдущих своих, э, скажем, моделей 2, Ultimaker 2, они решили просто выпустить модернизированную версию этого Ultimaker 3 на подобие S5. То есть там между S5 и S3 нет практически отличий в функциональности, в работоспособности а отличается только в области печати. Вот и вся. Так, следующий слайд. Э, я рассказываю здесь именно по, по поводу двойной экструзии, как она решалась, э, почему возникла необходимость в двойной экструзии. Необходимость двойной экструзии возникла с тем, что раньше принтеры были в основном одноэкструдерные, а то есть это подразумевает, что вы можете печатать только одним материалом. Материал печати – это пластиковая нить, некоторые, скажем, композит, либо полилактит и так далее. Для печати простых моделей одноэкструдерный принтер подходит отлично. То есть никаких проблем не возникает. Возникают проблемы, когда вы печатаете более сложные геометрические изделия, где вам необходимо выстроить поддерживающую структуру для того, чтобы какая-то часть этой модели пропечаталась хорошо. Раньше это как решалось? То есть, если у вас один экструдерный принтер вы э, печатаете поддержки э, из того же материала, что и основной модель, если это полилактид, то есть пола или ABS, самые известные, то и поддержки соответственно будут э, печатать из этого материала. до какой-то, э, до какого-то степени это э, решало проблему, но например, как это объясняется, вот есть вот такая модель буква G, например так, мы должны ее печатать, грубо говоря, она, естественно, лучше вот так, чтобы печаталась, но ну, вот так. Соответственно, вот эта часть, которая выступает, необходимо выстроить поддерживающую структуру, чтобы она пропечаталась, потому что вот так по воздуху она просто раз, развалится. То есть два печати вот таких несложных э, струк, геометрических объектов. Да, здесь выстрелилась поддержка сверх, э, снизу наверх. И а, после а, того, как печать закончилась, мы просто эту поддержку можем взять, и отломать и удалить. Либо использует а, а, некоторые выдох, скажем, кусачки, либо другого инструмента. Проблема начинается, когда у вас есть а, а, изделия, где поддержки строятся, скажем, а, в какие-то отверстия, очень глубоко внутри самой модели. Естественно, для того, чтобы удалить и убрать эту поддержку, ну... Очень сложно. Первое, вы можете повредить основную модель и при этом поддержку не удалить. И во второе, вам не удастся. Вы можете там порезаться, повредиться, сломать саму модель и так далее. То есть вам придется это перепечатывать. Тут возник вопрос именно о двойной экструзии. То есть как не двойная экструзия для того, чтобы печатать одним и тем же материалом, а именно для того, чтобы печатать водорастворимым материалом. О чем отличие, скажем, водораствуемого материала? То, что он растворяется в воде. Когда вы печатите какую-то модель сложную геометрическую, то есть вы, получается, не тратите время для того, чтобы там, удалять эти поддержки, потом обрабатывать поверхность, где самоподдержка находилась там, наждачной бумагой, надфилями, это потом полировать, чтобы все было гладко. Вы просто берете эту модель, напечатанную из водорастворимого материала поддержки, погружаете ее в воду и через какое-то количество времени поддержка растворяется. То есть вы не тратите время на чистки, не работаете руками, меньше риск повредить себе, порезаться и так далее. Это очень ускоряет процесс работы. Также двойная экструзия возникла далее как возможность печати не только, скажем, одного и того же материала, а различных цветов, то есть вы можете комбинировать, а также различных типов материалов. Вы можете взять, например, у нас есть вот такая деталь, просто объяснить Деталь, где, например, вот эта часть должна быть жесткая, а посередине должна быть гибкая. То есть вы печатаете двумя экструдерами, загружаете в один экструдер более жесткий материал пола, второй экструдер из резиноподобного материала делаете. То есть печатается эта деталь из жесткого материала, а вот эта из гибкого. В итоге вы получаете модель, которая посередине будет сгибаться. Но, то есть это просто, если ваша задача или проект этого требует, вы это реализовать сможете. Вот тут помогает а, очень сильно двойная экструзия. А, на данном слайде представлены решения этой двойной экструзии. Я первое а, буду рассматривать справа налево. Почему? Потому что вот а, где представлен рейс 3 dn n серия, реализация двух экструдеров, видите, там экструдеры, они на одном уровне, а, рядом друг с другом. А, это, скажем, решение многие китайские производители, устанавливали они считали что это решает прав... отличное скажем решение для двойной экструзии но проблема заключается в том что эти экструды очень сложно выровнять во первых да я потом отвечу по вопросам приключения между экструдерами мультимейкер значит во первых где RISE 3D, там очень сложно выровнять эти экструдеры, это делается вручную, там предоставлялся шестигранный ключ, и вы должны просто поднять печатающий стол наверх, то есть он должен соприкасаться с этими форсунками, и тогда вы закручиваете шестигранным ключом, то есть второго экструдера, чтобы выровнять с первым. Проблема возникала, когда вы закручиваете, он немножко там поднимается, скажем, экструдер, и опять у вас получается неровно, то есть вы не всегда получается ровно можете выставить этот экструдер. У кого уже есть опыт работы, рука, рука хорошо набита, то есть это очень быстро происходит. То, кто первый раз приобрел этот принтер и не был предыдущий опыт, достаточно сложно, пока не, ну, этот опыт не, у вас не получится. Второй момент этой барной экструзии, то, что когда вы печатаете объект, грубо говоря, первый, второй, тут не идет приключение механизмов, а получается на одном уровне, когда головка переходит, есть большая вероятность, что она может задеть основную модель, то есть ее может просто оторвать со стола, ударить, сломать и так далее. Второй момент, то, что не было чистка этих форсунок, то есть там... Через какое-то количество печати образуется на форсунке нагар. Этот нагар он на а, основную модель оставля, а, ну, остается. Если у вас там черный полимер, это может можете незаметно будет. Но если этот полимер белый, там эти а, а, перегоревший этот это пластик, он остается на самой модели. Он может быть между слоями, это все некрасиво смотрится, либо он как а, а, сопельки, так может, а, на саму модель, вам придется потом это а наждачки обрабатывать, очкурить и так далее. Поэтому это решение не очень идеальное, идеально, не очень а, хорошее было, но это было как первичные получить двойную, ну, двойную экструзию. А у рейс 3D это сейчас решено с подъемным механизмом. А второе это Picasso Pro 250, Easy EasyJet или это качели. То есть, грубо говоря, у вас есть две трубки, два материала, которые заходят в печатающие головки, у вас имеются вот такие качели. При переключении с одного на другого экструдера, они просто вот таким образом качаются. То есть используется один экструдер, качается. Нужно использовать второй материал, она просто вот так качается, вы используете этот экструдер. Кто работал с Пикассо, они знают, насколько хорошо эта система работает. Я лично много не работал и не могу сказать. Но пользователи довольны, принтер работает, он популярный в России, поэтому полагаю, что система очень хорошо себя показала. не механизма, это решение Ultimaker. Скажем, Ultimaker очень сильно бились для того, чтобы двойная экструзия реализовать. Они это обещали еще в модели Ultimaker 2, что мы оставили место под второго экструдера. Все это просто год за годом обещание за обещанием приходило на нет, потому что они не могли добиться идеальным качеством печати двойной экструзии. Они просто Решили это оставить, не реализовывать, никакой двойной экструзии на Ultimaker 2, а работать над, над, скажем, этой системой, и может в следующей там модели, принтере, когда они будут выпускать, эта система уже будет внедрена. Ну, в итоге прошло какое-то время, там выходили 2+, 2+, 2+ Extender, принтеры, и в итоге, вот, где-то в 2017 году появился Ultimaker 3, где эта система была реализована. Видите, здесь механизм, влево, влево если посмотрите, в левой картинке, получается механизм как он поднимается когда не используется, а, да это увеличивает время печати, но а, риск, а, что того чтобы модель там не сломалась при переходе печатающей головки, а, либо оставила какой-то перегоревший пластик, либо случилась недоэкструзия очень мало а, у Ultimaker это как разработано. У вас есть два экструдера, второй всегда убран. То есть вы калибруете первый экструдер, потом второй. Когда вам необходимо использовать второго экструдер, он просто опускается какого-то уровня. Делает обязательно это в самой прошивке принтера, так прописано, заложено. Делает прогон пластика, а потом перемещается головка на основную модель и продолжает печатать. Если сравнить с предыдущими, скажем, первыми попытками двойной экструзии, то, что было китайское решение на одном уровне, получается там переключается материал, и он головка печатания сразу перемешалась и печатала. Но есть один момент: когда пластик, скажем, переключается, там идет откат, то есть ретракт поднимается пластик от экструдера вверх чтобы из сопла, пока она нагрета, не образовались какие-то сопельки, то есть не протекал пластик. Естественно, когда переключается, скажем, экструдер, там есть определенное расстояние, когда пластик находится вверх, а здесь форсунка, через которую выдавливается пластик. То есть, грубо говоря приходит головка печати на модель, и она сразу начинает печатать. То есть пластик не успел дойти до форсунки, расплавиться, и получается у вас а, пропуски слоев есть. То есть он просто в пустую один слой пропечатал, а потом сверху, когда уже прогон пошел пластика, он начал печатать. Естественно, в это место у вас модель просто сломается. Путтмейкер подумали на, также над этим решением. То есть в первую очередь головка перемещается в заднем правом углу она печатает какую-то башню черновую с прогон пластика сделала внутри стенки она оставила если там какие-то сопельки есть на, на форсунке пластика расплавленного и перемещается на печатающей головки да это увеличивает время печати но э, это э, скажем решает многие проблемы там, с э, нагаром э, недоэкструзии э, то, что может там задеть модели и сломать, э, и так далее, а время переключения оно, э, скажем, между экструдерами и Ultimaker происходит э, время, примерно занимает от 2, 2 до, до 4 секунд. То есть просто печатать иголка, в зависимости от позиции, где она находится. То есть, э, если она печатает, э, скажем, противоположенному краю просто она возвращается обратно тут есть рычаг где она просто переключает экструдер еще перемещается сзади делает прогон пластика и начинает печатать то есть от момента как печатающая головка переместилась до переключателя, могут пройти от двух там, до четырех секунд делается прогон пластика где-то в районе 10 секунд если не ошибаюсь головка перемещается над основной модели и продолжает печатать. И самое последнее решение система двойной экструзии, независимая, это решение внедрено в 3D принтера BCN3D, испанский производитель, он сам собственно и разработал эту систему, то есть у вас независимые печатающие головки есть, которые в зависимости от того, какой материал в данный момент нужно напечатать, она просто Убирается в сторону одна головка печатающая, используется вторая печатающая головка. Когда она заканчивает, она убирается в исходное положение, активируется первая печатающая головка или первая экструдер. Также эта система очень хороша, если вам нужно ускорить количество печати, то есть... Скажем, необходимо печатать из одного типа материала там определенное количество деталей. Вот у меня есть такое изделие, мне нужно там напечатать 50 штук, грубо говоря. Вы можете удвоить работу, то есть он, две печатающие головки одновременно могут печатать эту, эту модель. То есть вы ускоряете процесс печати. Также, возможно, зеркальная печать, один экструдер печатает стандартную, зеркально этой модели печатает второй экструдер. Эта система тоже неплохая. Там а, были проблемы. Мы, у меня была возможность работать с этим принтером. А, проблема возникала а, именно при а, калибровке второго экструдера. Просто у них а, было определенное количество пластинок алюминиевых, которых нужно объединить вместе, потом под, а, под, поставить под вторым экструдером, все это закрутить, чтобы он немножко там приподнимался, либо опускался. Вот. Но это... Трата времени, я не знаю сейчас новых версий, как это реализовано, но тогда было это возможно сделать, это несложно, но просто много времени отнимает вот выравнивание калибровки этого второго экструдера. так Поговорим про евдем-технологии, какие есть в системе подачи материала. Есть два вида, то есть это боудин система подачи материала, то есть она представлена влево левая картинка и а, здесь что показано есть у вас вот катушка с материалом потом пластиковая нить заходит в механизм подачи который располагается обычно а, на задней панели самого принтера потом идет трубочка это и называется bolding система bolding такая трубочка пластиковая которая вставлена в печатающей головки там установлен экструдер, который при определенной температуре расплавляет эту нить и послойно накладывает э, этот пластик. Разрешение слоя вы устанавливаете в программе. Потом я поговорю еще по поводу программы. То есть это может быть от там, 25 микрон до 400 микрон. В зависимости, какая задача перед вами стоит. Вы хотите получить э, высокое качество, высокая детализация. Либо вам интересно получить, чтобы был, скажем, потом пособработка меньше, при этом время печати увеличивается, но меньше время тратите вы на пособработки. Либо вы делаете грубую печать, она напечаталась в течение двух часов, но потом вы занимаетесь пособработкой, там наждачной бумагой, полировка, шкурить, красить и так далее. То есть это боудин система и еще есть direct feeding system то есть прямая подача материала сам механизм механизм подачи это грубо говоря это мотор с насадкой и прижим справа или слева который прижимает эту нить для того чтобы она потихоньку подавалась печатающей головки при прямой подаче этот механизм она находится сверху этой печатающей головки вот так и Принтер печатает. То есть какое отличие между водной системой и прямой подачи материалов заключается в том, что печатающая головка может в боден системе двигаться быстрее, именно из-за того, что, скажем, мотор сверху не придает дополнительный вес. Если это для кого-то имеет какое-то значение, скорость передвижения печатающей головки для печати. Второй момент, что в бодной системе, если вы будете печатать подобного материала, возникнут проблемы. Почему? Потому что в трубке, когда подобный материал в бодной системе, я говорю, возникает, там есть определенное расстояние, скажем, от механизма подачи до печатающей головки. Там может быть, в районе 25-30 сантиметров. Получается, материал толкается с механизма подачи через этой трубкой печатающей головки через этой трубки пока проходит резиноподобный материал идет определенное трение то есть резина с пластиком и недоэкструзия поэтому буду системы принтере с буду системы решения не очень хорошо печатает резиноподобными материалами именно мягкими я хочу сказать что мы пробовали вот tpu 95 а это такое именование резиноподобного рефлекс материала известного всем он более жесткий, чем скажем там в свое время Ninja Flex, Filaflex и так далее и он печатать 3D принтерами с обводной системой хорошо в этом плане 3D принтеры, которые имеют прямую подачу материалов там проблем никаких нет с резиноподобными, с мягкими жесткими резинами то есть он печатает без всяких проблем, потому что материал подается Через, скажем, механизм подачи, сразу на головке, и он сразу заходит в экстрадиент подачи. То есть нет этого расстояния там, трения, либо вибрации этой нитки внутри, Еще и подача идет равномерно и сверху. Поэтому, если вы планируете печатать резиноподобными материалами, нужно и, и мягкими в основном, нужно подумать над, скажем, приобретением 3D-принтера, который есть прямой подачи сверху. Если вы будете печатать не столь мягким, скажем, резиноподобным материалом и при этом печатать всех остальных типов материалов, можете посмотреть 3D принтер с буиден подачи. Так, следующий слайд. Хочу поговорить по поводу программного обеспечения, которое предоставляется вместе с принтером. Некоторые из них они бесплатные, то есть предоставляется и с открытым кодом (open source) так называемый предоставляет их сам производитель, а некоторые из них платные. Посмотрим, какие. Ultimaker Cura – это продукт или программа, разработанная самого Ultimaker, доступна для операционных систем Linux, Windows и Mac, одна из самых известных и популярных сегодня в мире. Почему? Потому что многие, скажем, китайские производители использовали Ultimaker Cura, при этом делали свой интерфейс для своих принтеров, имею в виду, и для работы с этими принтерами. Это бесплатно. Помимо 3D-принтера Fultimaker, которые работают с Ultimaker Cura, они, скажем, нас преднастроены, уже готовые профили имеются для всех, все модели Ultimaker. Преднастроенные профили имеются для печати как по разрешению печати, так и по типу материалов, которые вы используете. То есть это такие настройки, параметры, которые я говорю о это не являются оптимальными, но они являются как база для начала работы и печати с принтером, у кого нет опыта работы, от чего зависит, скажем, если преднастроенный профиль не работает для того или другого, другой модели. модели бывают разные, разная сложность, Разная скорость реализации, а, поддерживающаяся структуры ориентация, расположение. Все это очень зависит а, от того, насколько успешно напечатается а, та или иная модель. Не всегда, скажем, преднастроенные профили там а, могут подходить. Поэтому а, многим пользователям приходится это опытным путем делать. То есть сменить определенные параметры, определенные настройки для того, чтобы идеально напечатать. Но в основном наш опыт вот показал а, за эти 6 лет, что преднастроение профиля утимейкера очень хорошо работают и как с родными материалами, так и сторонными материалами. В России у нас известны там рек, Best filament, SEM, Print Product, филаментарные многие другие производители разного вида пластиков. Если вы выберете, скажем, преднастроенный профиль, бултимейкера для пола или ABS материала, то сторонний материал тоже хорошо будет печататься. Опять же, это будет зависеть от э, вашего проекта, вашего изделия. То есть не все изделия могут печататься хорошо настроенными профилями. Вам придется там э, менять, скажем, температуру немного, скорость, текучесть материала, обдув вентиляторов. Почему? Потому что это зависит от э, самого пластика. То есть, э, как производился материал, какие там красители, пигменты какое сырье использовалось и так далее. Поэтому нельзя подобрать оптимальные параметры для печати сегодня. Есть, да, многие производители делают, скажем, исследования опытным путем. Производители пластика имею в виду. Многие из них, они, когда выпускают новый материал у себя в компании, а у них обычно в компании стоит уголок, и у них много разных моделей 3D-принтеров, там, Ultimaker, и Picasso, и BCN 3D, и PRUSH, и так далее. И они обычно производят тестовые печати на все принтеры. И либо у себя на странице, на официальной странице, они дают рекомендации для печати тем или иным принтерам. Обычно они на коробках ставят такие оптимальные параметры для печати. Там, температура от, до, отдув такой, нагрев стола такой, либо он не требуется. Но если вы печатаете, скажем, материалом рек, грубо говоря, либо там инофил, вы можете обратиться в компании и попросить настройки. Либо они будут у них на сайте, либо через запрос в поддержку они могут вам предоставить оптимальные, скажем, настройки, рекомендации для печати тем или иным материалом. Все... Все слайсеры, которые здесь, или программное обеспечение для нарезки моделей, представлены здесь и полигон, и Deamaker, и, и Makerware, они бесплатные, предоставляются производителем. Simplify 3D это платный софт, то есть это не производители 3D принтеров, они разработчики программного обеспечения для работы и нарезка модели на любых 3D принтерах, то есть там есть а, преднастроенные готовые профили. Либо эти профили вы можете создать, создавать самостоятельно, как и у всех все программы, которые мы здесь видим на слайде. Можно создавать свои профили своих принтеров и опечатать. Видите, справа у меня есть небольшой список еще более скажем, известных слайсеров, которые сегодня используются. Бесплатные, платные, такие слайсы, репитер, Host, Sleek 3R, 3D Printer OS и другие. Для чего используется программа? Эта программа, многие спрашивают, я должен моделировать в этой программе? Нет. Это программа для подготовки уже готовой 3D-модели, которую вы создали в 3D Max, во Fusion, в AutoCAD, Zimorph, 3D Maya и другие программы для создания трехмерных форм. Сохранили их в самых известных форматах STL. 3 Тремиев и другие уже готовый э, файл вы загружаете в эти программы то есть Мейкер Кура Полигон и Диамейкер и так далее и готовите эту модель к печати то есть вы выставляете параметры выстраиваете настро настрой э, поддержки настраиваете скорость печати разрешение э, каким качеством вы хотите получить э, это этот файл потом конвертируется в так называемый G-код. Это машинный код, который понимает 3D-принтер, трехмерный X, Y и Z, для того, чтобы вы могли, принтер мог понимать этот код и напечатать ваши изделия. Программы Ultimaker Cure, Polygon Ideamaker, Makerware, они бесплатные, скачиваются можно с официального сайта производителя, они доступны, скажем, полигон Ultimaker кура на русском языке, Идея Maker и Makerware я пока не уверен, они не знают, что тоже на английском доступны, и Simplify 3D. Как сказал, я коротко вам расскажу расскажу по поводу 3 d принтера Ultimaker s то есть какие у них отличия основные. Ultimaker S3 появился в сентябре, то есть не в октябре, а в сентябре 2019 года. S5 появился в 2018 году. Я объяснил вам, почему S5 раньше, чем S3. Двойная экструзия, пойдем механизмом во второго экструдера. Мы это уже объяснили, но это все уже внедрено. Сенсорный экран с функциональным интерфейсом поддерживает в том числе русский язык. То есть там очень все понятно, интерфейс очень простой. Есть пошаговая инструкция, которая ведет вас, как там установить, скажем, экструдер, либо print-core. Print-core это называется целиком экструдер, он в 3D принтере вултемейкер меняется целиком. Есть несколько типов, я по поводу этого в следующем слайде расскажу. Здесь просто перечислю, какие функции имеют эти принтеры вултемейкеры S-Line, так и называются. Закрывающая дверца, спереди, защиты от больших перепадов температуры внутри камеры печати, зачастую она помогает, когда печатает ABS, либо нейлоном, поликарбонат, они имеют тенденцию усаживаться, Дви вот эти закрывающиеся дверцы, они зачастую помогают, но необходимо, скажем, дополнительно использовать Специальные листы, которые наклеиваются на печатающий стол, для того, чтобы модель не отлипала, либо по краям она не, не произошло, скажем, сгибание или корабление. Но иногда даже это не помогает. И у Ultimaker они недавно выпустили новое устройство, дополнительный аксессуар. То есть это крышка, которая устанавливается сверху со специальным вентилятором. Хепа, который контролирует, скажем, и э, запахи, э, которые выходят при печати этих материалов, а также контролирует температуру внутри камеры. Поэтому с некоторыми специфическими материалами, э, да, Ultimaker есть дополнительные акс аксессуары, которые могут вам помочь напечатать это изделие э, хорошо. Так, область печати, вот очень важно, не уменьшается при использовании двойной экструзии, это была проблема с Ultimaker 3, когда вы используете двойную экструзию, естественно, область печати а, справа или слева уже уменьшается, когда используете, и все, она не получается 20 на 20 на 20 сантиметров, а уже меньше там 190 на, на 190 на, на 20 сантиметров по высоте. Здесь э, за счет того, что головка печатающая в Ultimaker S3 S5 уходит глубже в э, корпус э, принтера, получается, вы можете э, печатать э, изделие по всей области, 20 на 20 на 20, то есть вы не теряете от области печати. Нагревающий стол э, более жесткой конструкции сделали для того, чтобы избежать вибраций, потому что они очень видны, на модели, если вы напечатаете, грубо говоря, цилиндр, либо прямоугольник вертикально, то здесь видно, вот как волнистость видна, или это называется на английском вублинг. Если, скажем, стол сильно вибрирует, когда он, понимаете, опускается при каждой печати, это на модели будет заметно. Они конструкцию сделали более жесткую, более устойчивую, для того, чтобы вот этот эффект избежать. Усовершенствовано активное выравнивание стола. Uh, имеется в виду, что перед каждой печати, то есть когда вы принтер запускаете в первый раз, вы делаете ручную, uh, ручное выравнивание печатающего стола. Uh, есть пошаговая инструкция на средственном экране, которая она вас ведет шаг за шагом, но перед каждой печати делается активное выравнивание, то есть на печатающей головке у мейкера имеется емкостной uh, датчик установлен, который измеряет расстояние между форсункой и печатающего стола. В лучшем случае это должно быть 0,1 миллиметр Это такой стандарт. Но когда делается активное выравнивание, получается в s третьем он это измеряет в три точки, спереди, слева, справа и сзади по центру. И эти показания он записывает в ВИПРОМ, то есть он запоминает расстояние между форсункой и печатающего стола в разных точках, сколько оно должно быть. Активное выравнивание включается каждый раз перед началом печати. То есть принтер делает проверку, что все скажем, показания сходятся и начинает печатать. Для S3 эту функцию можно отключить для того, чтобы сэкономить времени печати. То есть не перед каждой печати, чтобы он не делал активное выравнивание. вы знаете, что вручную сделали выравнивание уже, что оно хорошее, и печатайте. То в Ultimaker S5 эту функцию нельзя отключить. Это специально сделано. Почему? Потому что область печати у S5 очень большая. Неровности могут быть <coughs> очень большими. И как относительно стекла, так и относительно стола поэтому активное выравнивание делается, если не ошибаюсь, в 16 точек и во время печати, если есть какие-то неровности в определенное, скажем, место, в определенное место этого печатающего стола, то есть принтер делает подгон, он подгоняет высоту, чтобы она соответствовала с показателями, получается первых слоев он делает после подгон для того чтобы у вас получился все идеально ровный слой печати чтобы не были отклонения поэтому эта функция не отключать она хорошая то есть она компенсирует если там очень большое расстояние из-за возможных неровностей неровностей на печатающего стола Следующее, это точно шаговые драйвера обеспечивают высокое качество печати а там изменились скажем Шкивы, э, сколько зубцов, они добавили намного больше, более точный шаг, э, шаг драйвера сделали для более качественной печати. <coughs> Насадка механизма подачи материала изготовлена из, э, э, скажем, нержавейшей стали или закаленной, которая вместе с сектурным печати типа ред позволяет печатать практически любым материалом. Что это за насадка? Раньше, видите, на картине справа отображается эта насадка. Она открыта. Если вы используете, скажем, материалы композите с наполнением металлической стружки, бронзой и других, там стекловолокно, эти зубчики на этой насадке, они со временем износятся. И получается... Через какое-то время она изнашивается, и материал уже не подается правильно в печатающей головке. Ультимейкеры это заметили, они изменили, то есть они сделали э, из накаленной стали эту насадку, для того, чтобы вы могли печатать э, такими материалами, композитами разного вида. Что означает цицерет э, печатающий экструдер или PrintCore? специально разработан для печати именно композитных материалов. Я подробно расскажу, когда дойдем до а, часть а, по поводу материалов, когда будем говорить, что это такое. А, любимый материал, диаметр нить 2,85, 2,85 миллиметров нити пластиковой. Это стандарт, заложенный самим мультимейкером. Они посчитали, что это идеальный а, диаметр для работы а, буида системы, то есть который установлен на 3d принтер faultтимекер но сегодня в мире существует два стандарта это 175 он более распространенный и 285 оба диаметра они есть материалы доступны различного вида 2,85 он только на ультимейкере используется, 1,75 широко распространенный. А, 2,85 это -мм еще используется на 3D-принтерах BCN 3D, забыл сказать. Датчики механизмов подачи имеют, которые регистрируют, когда заканчивается материал, и автоматически переводят процесс в паузу. Принтер ожидает, и на, на экране отображается такое сообщение, которое говорит, что материал закончился. Прошу вас заменить или, или поставьте новую катушку или бобину с пластиковой нити и нажмите на кнопку «Продолжить процесс печати». Все. Вот и мейкер, что представляет сегодня эта экосистема. В основном многие производители сегодня имеют эту экосистему. то есть Это 3D принтер плюс материалы, которые сами производят. Плюс программное обеспечение, вот и мейкер, тут и микер Кура, программное обеспечение для готовки, подготовки моделей к печати, клауд или облачное приложение для того, чтобы вы могли а, отправлять файлы на печати из облака, если вы не, не, не, не находите в офисе, при этом принтер у вас подготовлен, материал у вас все установлены, вы просто в облако загрузили какой-то файл, а принтер подключен по интернету или по wi-fi к облаку вы запускаете печать Кура, и CuraConnect есть это группировать принтеры для наращивания производственных мощностей то есть вы можете взять грубо говоря не один ультимейкер, а там 5-10 создать группы и одно и то же модель для мелкосерийное серийное производство там 50 100 штук можете запускать одновременно на все принтеры то есть вы можете администрировать кто имеет право печатать на этом принтере Сколько раз он может там печатать, можете контролировать очередность печать, если там у вас, например, несколько проектов, и, грубо говоря, у вас там печать на час, а у вашего коллеги там на, на 10 часов, то вы можете попросить и делегировать это, чтобы, прошу, можно написать в чате, прошу, вот у меня маленькая деталь, давайте поменяем очередность, для того, чтобы моя напечаталась, в течение часа, а потом вы можете запустить свой проект там, на 10 часов. Вот. Это все делегировать можно. Коротко про технические характеристики. Ultimaker S3 и S5. Здесь я отобразил то есть, область печати. 230 на 190 на 200 это Ultimaker S3 и Ultimaker S5 это 30, 33 на 24 на 30 сантиметров. Сенсорный экран 4,7 дюймов разрешение слоя максимально до 20 микрон до 20 микрон печатается скажем очень мелкие изделия и если вам хочется большая детализация разрешение по xyz составляет 6,9 6,9 и 2,5 микрон диаметр сопл который доступен для печати на 3d принтеров это 0,25 0,4 0,6 почему разного диаметра сопл имеется для того чтобы вы скажем, очень, у вас имеются очень большие изделия, требуется большая скорость, тогда вы используете, скажем, 0,6-0,8 мм, чтобы ускорить саму печать. То есть это грубая печать, но вы понимаете, что будет производить после постобработку дополнительно, поэтому это не важно, вам важна скорость. 0,25-0,4 это для более, скажем, качественной печати, но при этом, естественно, время печати будет увеличиваться. Вот дальше вот время нагрева, стола, экструдера, а, какие форматы поддерживаются, какие интерфейсы подключения, вот. а здесь а, говорится по материалу, под, под, почему эту тему я затронул, я не буду сейчас перечитывать все материалы, которые доступны для Ultimaker, а именно потому, что сейчас многие производители, они заключают, а, а, а, они сотрудничают сильно с производителями материалов разного вида, вот эти, что здесь представлены в таблице, это большие западные компании, химические, которые выпускают вот разного вида пластик. Это возникло почему? Потому что у них очень многие клиенты обращаются, которые работают на 3D-принтерах, у них возникает задача там печатать разного рода изделия, прочные, жесткие, выносливые там на вис... высоких температуры, на разных, скажем, морозе там минус 40, минус 60 и так далее. Из-за этого возникла вот потребность разрабатывать такие материалы. Ультимейкер в данном случае как сотрудничает? Они предоставляют а, возможность а, создания профиля, готовые под конкретным материалом. То есть сам производитель производит а, тестирование, они подбирают идеальные там параметры, настройки и так далее. И это все внедряется в Ультимейкер Кура, в программном обеспечении. Когда вы включаете это, эту программу, вы закупили этот материал, вам необходимо ими печатать. Вы сходите в Marketplace, так называется в этой программе. Выбираете конкретный материал, профиль для него, вы его загружаете, уже все преднастроенные, скажем, преднастройки имеются для данного материала. Вы загружаете вашу модель, ставите соответствующий профиль, генерируете код и запускаете печать. Сегодня, вот, помимо того, что многие производители, я говорил раньше, предоставляют профили для печати и тестируют оборудование, сейчас есть такая возможность, скажем, как внедрение уже готовых профилей в самом программном обеспечении, чтобы пользователям облегчить эту работу и ускорить процесс подготовки, скажем, изделия к печати. Вот. До этого, как видите, в Ultimaker обязательно нужно использовать, скажем, 3d-принтер Ultimaker SLI, который имеет вот эту насадку, которая не изнашивается, и PrintCore CC Red, который на конечник форсунки имеет рубиновый материал сделан, он не износится. Соплые форсунки из латуни, из чугуна, они очень быстро износятся, когда вы печатаете композитом, они стеряются просто, и все, вам приходится это выбрасывать, закупать новые. А при использовании вот таких э, соков, это очень долго э, можете использовать, здесь э, совместимость эструдеров, то есть какие эструдеры, с каким они совместимы, какие материалы, то есть, видите, с 0.25 форсунки можно печатать по LATF, по ABS, но при этом нельзя CPE+, это наподобие, скажем, более жесткого релакса, либо 5G материала, Полипропиленом нельзя печатать, Видите, где экспериментально, где поддерживается, где не поддерживается с галочкой, совместимость материалов, то что я говорил, что некоторые композиты и поддерживающие материалы можно смешивать, но на сегодняшний день, например, не все там ПВА можно смешивать с, с ABS печата. то есть для печати ABS и при этом поддерживается структура вы используете breakaway, это такой ломкий материал, он ä, очень легко и быстро ломается, таким образом вы быстро удаляете эти поддержки, ПВА хорошо работает, видите в таблице, с кем? С пола, став пола, с нейлоном, с ЦПЕ, ну, с другими материалами, либо экспериментально. Экспериментально это означает, что а, еще нет стопроцентной гарантии, что он хорошо будет работать. То есть на ваш страх и риск вы можете попробовать, посмотреть, как это получится. Если у вас работает, вот отлично, можете использовать. Если нет, вам приходится, придется переходить на альтернативы, например, Breakaway в комбинации, либо другого материала поддержки. Мы дошли до, до того момента, когда будем говорить о области применения аутимейкеров, э, принтеров, ну и в общем все 3D-принтеры, не только аутимейкеры, все, которые работают по технологии FDM. А, первое, это применение в прототипировании, то есть концептуальные направления, функциональные прототипы, проверка размера финального продукта, это если вы э, перед того, как хотите получить уже готовую модель, э, печатайте вот э, такие, э, скажем, э, прототипы. Эта компания BOSS в данном случае, мы взяли за пример, они запустили проект собери на наушники, то есть у них на сайте выложены скажем наушники, выложены файлы уже готовые, за которые вы можете заплатить, получить доступ, скачать их и напечатать. Для того, чтобы нужно было компания такая задача была, нужно было быстро реализовать создание прототипов, ускорить процесс тестирования продукта, вместо того, чтобы тратить три дня там и от 30 до 40 долларов на аутсорсинг они видовали для изготовления то есть команда а, тратила три а, часа и от одного до двух долларов каждый раз когда нужно было напечатать новую интерацию ну ты то есть вы грубо говоря помимо того что можете самостоятельно скачать эти файлы и распечатать у себя вы можете заказать у них то есть вы а, делаете набор из этих а, частей для наушников оформляете заказ у них, и они это у вас печатают, то есть на аутсорсинг они отправляют заказ, там а, транспортные расходы, доставка туда-обратно, время по изготовлению о, на аутсорсе у поставщика, потом, пока она придет обратно, все ли в порядке, все ли хорошо, если нужно перепечатать заново это а, нужно отправлять туда, опять дополнительное время и расходы, поэтому это они сейчас а, делают самостоятельно, закупили принтеры, могут вам а, после оформления заказа а, сразу распечатать, То есть это у них вот такой а, бизнес. Следующий пример применения, а, это опять же прототипы ABB Robotics, известная компания а, мировая, они, собственно, сократили сроки поставки и затраты на создание прототипов недели, несколько недель, в несколько часов. И от сотни евро до десятков. То есть э, изготовление прототипа пальцев, вот эти, э, для робота Юми. Видите, здесь представлено несколько насадок, которые не печатали. Э, он предназначен для сборки мелких деталей, для захвата, выбора, размещения деталей, вставки, ну, в зависимости от задачи, которая поставлена. Э, для разных частей нужно пальцы различной формы, что требуется создание несколько прототипов различных и быстро, чтобы их менять. Это дальше, раньше делалось собственными силами, то есть иглофатрического изготовления прототипов, они опирались на внешних поставщиков, то есть они заказывали, они изготавливали, они это получали, устанавливали, это тестировали, Там подходят эти, эти шупальцы или пальцы, или не подходят. Если не подходит, заново нужно делать заказ. То есть это было очень дорого, занимало около пяти недель на каждую интерацию. Uh, Проект с 3d печати почти ничего не стоили, их создание занимало около часа, например. То есть они, грубо говоря, у себя на конвейере в отдельное помещение закупили 3d принтер, uh, 3d модели у них уже были, они их просто печатали из любого пластика. Когда уже пластик готов, они могли это дать uh, скажем, на заводе, где идет изготавливание мастер модели а потом из мастер модели уже финальный продукт, там, изготовленный из какого-то металла или другого материала. Owens еще одна компания, она ну, сотрудничает с Altimaker уже долгие годы, и для расширения своей линейки профилей из композитных материалов, экстранта они открыли новые возможности для своих клиентов, то есть там а клиенты в основном у них делают инструменты, приборы, приспособления разного вида, для того, чтобы не зависеть, скажем, от внешних производителей, длительные сроки поставки, высокие затраты, они замедляли производственный процесс. Когда запчасти поступают, часто было, они там не соответствуют, не стекуются, не совпадают, и необходимо повторять быстро с минимальными затратами. В, нас, в настоящее время компания использует 3D-печать для решения многих собственных задач. То есть и Ultimaker S5 в основном у них есть, в прошлом году было зарекистрировано более 17 тысяч часов печати, причем принтеры работали круглосуточно у них. Это еще указывает на то, что принтере э, принтеры достаточно надежные, в данном случае Ultimaker, э, которые работали 17 часов круглосуточно и требовали минимальное скажем, обслуживание. Обслуживание предоставлялось... Э, Частично Утимейкерам, частично а, своими силами а, это производили сотрудники, которые от, а, работали с данным принтером, они проходили обучение у компании Утимейкер на базовом обслуживании 3D принтеров, для того, чтобы они работали, вот как мы видим, уже круглосуточно, без каких-то перебоев. Вот. А, использовали Утимейкер S5, почему? Потому что у них материал а, это композит. А, там находится насадка, там находится... Специальный э, экструдер CC для печати композитов. Вот. Второе применение – это оснастка, инструменты и приспособления. В данном случае представлен пример. Э, несколько лет назад это была пилот-программа, которую УТМИК обвел с, с заводом по производству э, и сборке автомобилей, скажем, Volkswagen в Португалии. Это был пилот программ. Почему? Потому что они хотели убедиться, что 3D-принтеры подойдут для их задачи. А раньше как компания, большинство, скажем, приспособлений, оснастки, а, инструменты делала а, самостоятельно, заказывала у поставщиков, а, поставщиков в Китае, то есть они отправляли дизайн, а, эти изготавливали мастер-модель, а потом уже и а, само изделие. Она отправилась обратно, скажем, в Португалию из Китая. Это все-таки сроки длительные на поставки. И э, времени, затраты, то есть традиционный способ изготовления, он достаточно дорогой. Там пока изготовится мастер-модель, потом сам металл, это может быть там, алюминий или еще какой-то, которые достаточно э, дорогие. Что сделали? Завод э, Volkswagen в Португалии. Они просто э, закупили, э, если не ошибаюсь, 15 э, принтеров утимейке в то время были 2, 2, и они поставили в отдельное помещение. Сотрудники, э, которые работали с этим принтером, э, проходили обучение Ultimaker. Ultimaker за все время э, их поддерживал. То есть там находился человек, Ультимейкер, специалист, который э, поддерживал как самого производителя, так и э, самого э, процесса печати, если там необходимо какие-то, э, скажем, происходят э, остановка, обслуживание и так далее. Вот в 2016 году, то есть они сократили время, начали э, через месяц там тестирования, э, пришли с таким отчетом, что сокращаются затраты и время выполнения заказов из нескольких недель в нескольких а, дней. То есть вам нет необходимости, как при традиционном изготовлении, если а, деталь не подошла, связываться с поставщиком а, на аутсорсе, а, сказать, что нужно переделать, там размеры не сходятся, они заново вот а, это изделие готовят, заново отправляют а, из Китая в Португалию, а, они пробуют, да, все остыкуется. Сейчас это время они сократили, то есть если какой-то инструмент там или приспособление не подходит, они просто меняют дизайн, а либо меняют настройки в 3d принтере, если это зависит от типа материала, который используют, а, тут же перепечатывать это изделие, тут же они а, его а, тестируют, оно все подходит и эти инструменты приспособления печататься в определенное какое-то количество объем и э, предоставляется сотрудниками, которые на конвейере собирают эти автомобили. Видите, на фотографии показано, какие приспособления вот, чтобы закрутить гайки э, и установка колес, то есть поменять шины для того, чтобы логотип вот шаран uh, установить, <coughs> чтобы он точно был центрирован, точно где должен располагаться. Они просто, видите, приспособление установили, ставить это приспособление и оставить uh, логотип. То есть Он точно будет uh, там, где предназначен и где должен быть. Приспособление, видите, для установки uh, какие-то направляющие uh, есть, в, uh, на картине справа представлено. <coughs> Видите, стоимость была на изготовление такого изделия, имею в виду картина справа, 180 евро за одной штуки. С 3D-печатью она, стоимость сократилась до 35 евро. И изготовление от 8 до 6 дней занимало. То есть под каждой картиной там мелким шрифтом записано, сколько уходило традиционным способом затраты и как при 3D-печати. Вот это приспособление для логотипа. На аутсорсе она стоила а, примерно 400 евро и 35 дней на изготовление было необходимо. А, с 3 печатью а, за 4 дня и 10 евро за штуку стоимость. То есть это большая экономия, оптимизация времени. И, и Особенно вот, подходит видите, в, в автопроме, потому что большинство инструментов, приспособления, они а, делаются индивидуально. Их невозможно заказать в какой-то магазин, а, купить просто так. Они делаются на месте. Поэтому 3D принтеры, видите, они достаточно быстро решили проблему. Следующий слайд корейский VVS Нидерландов. А, то есть они тоже используют 3D принтеры. Ultimaker а, S3. А, здесь представлен на фотографии, как они отмекеры встретят, потом в программе, как изделие изготавливается, оно потом идет дискуссия, а, изделие подошло, не подошло, почему, может, а, нужно модифицировать, по-другому сделать это изделие, а, и так далее, и так далее. То есть, оно достаточно, видите, разработали работы, глауско-специализированные компоненты своих истребителей, вертолеты и грузовые самолеты. Многие из них, эти детали уникальны, и очень трудно работать готовыми инструментами, поэтому все делается индивидуально. Так, следующий слайд, Ford компании, это также представитель автопрома, завод Форд в Кельне, является пионером в создании нового дизайна автомобиля, прежде чем он поступит в массовое производство, и появятся новинки. Один из инженеров, Лас Богнер, инженер-исследователь, Работает на создании оптимизации рабочего процесса, для создания приспособления инструментов и различные оснастки, которые не только ускоряют производство автомобилей, но и имеют э, большие эргономические преимущества для работников в данном случае. Вот. Так. Следующее компания Erics а, еще одна компания, которая <coughs> делает, видите, технические компоненты предлагают и сопутствующие услуги для всех отраслей промышленности. <coughs> Компания использует Ultimaker S5, который гарантирован не только качество и эффективность, но и воспроизводимость и надежность этих деталей. То есть, одна, другая, например, она Одна деталь помещает э, на рулон обреточной пленки размером почти с человека, превращая задачу снятия и замене рулона очень быстро. То есть они такое приспособление напечатали. Другую деталь напечатана, она фиксирует кусок трубопровода на месте, гарантирует, что роботизированная рука э, сваривает его с высокой точностью. То есть это для фиксации. Видите, разного вида приспособлений. Э, раньше 3D принтер, я просто немножко от темы добавить, что... Когда появились, в 2014 году, году мы начали делать продвижение этих принтеров, не было понимания. Многие люди думали, что это просто игрушка. Говоря, что печатать какие-то игрушки для детей, разного рода там украшения и так далее. Но сегодня уже 3D принтер это инструмент да, приспособление Третий пункт, где можно применять 3D-принтер, это в деталях для конечного использования. Это имеется в виду индивидуально либо одноразовые мелкие партии, либо запасные части. То есть это функциональные уже изделия, не просто прототип. С прототипами как делается прототип? Он печатается. Если все подошло, вы согласуете это, отправляете. Дальше изготавливается мастер-модель. Многие у нас в России изготавливают это из силикона, потом эта форма из силикона изготавливается дальше, скажем, из другого материала, вы уже получили, скажем, готовую мастер-модель для штамповки, там несколько тысяч изделий. Сейчас, помимо прототипа, есть функциональное применение, так как материалы есть разного рода композите, эти линейки материалов расширяются, каждый день все больше и больше они становятся более доступными, решают многие задачи, и они стали больше уже не прототипами, а уже функциональными изделиями для использования в, реальных, в реальной работе. Например, компания Хайники. она создала лабораторию 3D-печати на своем заводе в Севиле, в Испании, и это повесило безопасность, сократило расходы, сроки, повесило эффективность и гибкость. Они печатают там предохранительные защелки, запчасти для производственной линии, инструменты для контроля качества обслуживания, снижение затрат от ну, они заметили снижение затраты в наденеми ними приложение 70-90 и сокращение время доставки на 70-90. Видите, это какой-то ящик, но посередине картина сверху, это ящик для хранения каких-то ключей. И еще с а, какой-то планшет находится. То есть вот такое приспособление обчато на 3D-принтере. А, заглушки, вот видите, инструменты для закручивания сразу по центру, нижняя а, картина. Так. А, компания, которая использует а, 3D-принтер Automaker для изготовления разного вида насадки. То есть эта компания изго изготавливает машины для искусственного снега. Они используют там на разные мероприятия. В, фильме, который записывают и так далее. А, то есть они а, используют в кино и телеиндустрии а, этих насадок. Для того, до того, как компания начала работать с ультимейкером, они а, производились сопла в сервисных бюро SLS, ну, то есть сторонние поставщики, а, которые поставляли этих, эти детали. Они были хорошего а, качества, но они были очень медленны и изготовление очень дорогое. Каждый раз, когда нужно было вносить какие-то изменения в конструкции, приходилось делать новый заказ, как написано, на сумму там 125 фунтов стерлингов за, за штуку, и ждать, пока новая деталь поступит там, в течение 7 дней. А это ну, сильно, значительно задерживает а, цикл, а, поэтому компания начала искать собственное какое-то решение. Они приобрели Ultimaker 2 плюс для создания этих прототипов и производства новых насадок для своих машин в отличие от а, поставщика в аутсорсе, они теперь печатают новые детали там, за несколько часов и практически без а, затрат, потому что пластиковая нить она достаточно дешевая, если грубо говоря на одной бобине сегодня они бывают от а, там, 500 грамм до 2 килограмм, а, стоимость там 750 граммовая стандартная бобина может быть грубо говоря там от 1200 рублей до там, 5000 зависит а, какого типа материала вы используете при этом получается за все измеряется в граммах за один грамм там если взять грубо говоря нить из там 1500 рублей на 750 грамм там два с чем-то рубля будет себестоимость этого пластика поэтому достаточно дешево а Тучий хот-род это разного рода приспособления, скажем, для прокачки автомобиля. Вот они используют 3D принтер Maker, 2 плюс Extended. Она сократила у них время производства на 66% и затраты на 90%. То есть они производят собственные компоненты, используя 3D принтер Самостоятельно моделируют, согласуют дизайн, печатают, проверяют этот дизайн, то есть прототип и дальше идет а, дальнейшее изготовление, то есть они это, не отправляют этот заказ опять же на outsource, экономят время, деньги и оптимизируют а, сам процесс. А, применение FDM принтеров архитектура, концептуальные модели, презентации для клиентов разного рода. Вы видите, здесь фотографии представлены многие компании, и одна из них а, Mike Small Shop, а, расположена в <coughs> В Лондоне она печатает, видите, изделия. Там, здания, торговые центры, парковки. Видите, Какой масштаб. То есть они с приобретением, когда заказывали в поставщику изготовление из дерева, а, типичная цена была 20 тысяч фунтов стерлингов, а, на, и на завершение уходит до 6 недель. Когда имеется Ultimaker а, 3D принтере, то есть любой FDM 3D принтер, Команда за два дня изготовила сотни отдельных конструкций, и это стоило там 2000 фунтов стерлингов либо а, примерно <coughs> 2650 долларов а, США на оплату труда и материалов с двухнедельным сроком а, строительства. Кок, Петерс Фокс – это еще одна компания, которая вот, использует 3D-принтеры для реализации своих проектов. Мэтт Архитектура также использует тест. Образование, еще одно применение FDM принтеров. Видите, картина слева, Музей искусства Метрополитен, литофановая лампа. Как она делается? То есть у вас есть фотография, вы эту фотографию загружаете в программе, этот слайсер, то есть это Кура, Полигон, IdeaMaker и другие. Формат JPEG, PNG может быть любой. Она загружается в этой программе, а, ставить ее а, а, лежа на печатающий стол и а, печатать. То есть она генерирует код таким образом, что а, печатать изображение. Но вы это не видите, а, когда вот а, изделие напечаталось этой фотографией, поставите сзади есть лампа, видите, целое а, изображение человека, в данном случае историческая личность, а, отображается на фотографии. Также в образовании Tinkercut эта программа онлайн работает для обучения детей создания 3d модели и их печати на 3d принтере. Но Помимо того, чтобы это было просто визуально, скажем, на уч ученики они смоделировали для того, чтобы модель которую они смоделировали, могли пошупать, посмотреть в реальном, как она будет двигать. Они печатаны на 3D-принтере. На Западе очень много вкладывается, скажем, инвестируют э, в эти программы образовательные для аддитивных технологий. Там программа включает, помимо использования 3D-принтера, работа с слайсерами. Также они работают э, и собирают э, эти принтеры, разборные DIY-кит, о котором я говорил, и работают с программами 3D-моделирования. То есть детей получается из раннего возраста, там с пятого класса начинают уже готовить э, к будущей профессии, которую они будут выби э, выбирать. Разрабатывается, применяется робототехника, программируются <coughs> роботы и функции, которые они будут э, выполнять. 3D-моделирование, работа с принтерами. Есть, многие, скажем, направления уже развиваются. Еще одно применение также в образовании, это девушка в, в очках. Мелиса Роу, она слепая с рождения, кончила колледж в Desert. в настоящее время изучает английский язык в университете штата Калифорния. Она с помощью 3D-печати удалось изготовить изделия, которые, видите, разного рода на картине справа, там пирамиды, башня Пизы и другие, скажем, динозаври и так далее, для обучения и для того, чтобы могли люди с ограниченными способностями пошупать, почувствовать это изделие, если они не могут видеть, как это будет выглядеть. То это 3D-печать уже помогает. Применение в медицине. Компания, как Карл Зайс, э, изготавливает оптические, скажем, компоненты, <coughs> э, индивидуальные решения для удовлетворения потребностей клиентов. То есть э, они э, изготавливают приспособления, оснастки для себя. Еще больше усиливает идея о том, что аппаратный программное обеспечения должно быть интуитивно и понятно, просто в использовании. Они, видите, печатают разного вида а, приспособления, а, и а, оно помогло сократить время а, выполнения заказа от а, нескольких месяцев до нескольких дней. Раньше процесс а, стоимость был 400 евро на изготовление, теперь это стоит примерно 20 евро за деталь, напечатанную на 3D принтере. Самая известная тема на сегодняшний день – это коронавирус, у нас COVID-19. В мире, когда, скажем, границы закрываются, людей на карантине или, как у нас в России, в России на самоизоляции держат, многие, скажем, поставки, поставки, они остановились в основном для медицинских учреждений, для медицинского персонала, многие устройства, изделия, насадки, клапаны, скажем, маски, защитные экраны и так далее – Поставщики уже не поставляли в этой стране, возникает проблема, а то, что, скажем, многие не готовы были к этому коронавирусу и выпускать такой объем, скажем, защитных средств. Очень быстро мейкеры всего мира приспособились и начали использовать 3D-принтеры для, для изготовления разного вида, скажем, изделий. Кислородные клапаны для EVL-аппаратов, держатели защитных экранов разного рода очки, приспособление для защитных масок, через которые поступает воздух, приспособление для дальней ручки, чтобы руками мы не касались, аккуратно мы либо локтем, либо рукой а, открыли дверь. То есть в данной ситуации 3D принтеры очень помогли а, как медицинским учреждениям, так и медперсоналам в борьбе и защите от коронавируса. Вот еще несколько примеров применения вот этой маски, а, напечатанные на 3D принтере. А час, где решетка печаталась отдельно, естественно, тут вы ставите фильтр, который а, можно купить, либо марлевую, а, скажем, а, марлу, которая закупается в аптеках, поставить, закрыть эту решетку и поставить маску дышать. Вот а, такие а, приспособления. Вот больница в Лондоне еще, они изготавливают разного вида, а, скажем, кости. Оно помогает очень сильно при операции, когда доктор, например, делает рентген, но он не может это в 2D, не может посмотреть модель как она выглядит то есть когда он напечатает эту модель на 3d принтере он может сделать соответствующую подготовку перед операцией и даже пробную операцию он ищет разного вида подходов с одной или с другой стороны и может более правильно планировать саму операцию облегчить процесс операции и оптимизировать, для того, чтобы это было менее, скажем, менее последствия, были для пациента и э, более качественно они выполняли свою работу. Вот. Это про хранение материала, как правильно хранить пластик. С этим закончились, это тема применения, то, что я э, хотел сказать, что сейчас FDM 3D принтеры, у них, они широко применяются не только для прототипирования, для функциональных изделий, для решения различных задач, которые перед вами стоят. Многие компании сегодня именно таким образом переосмысливают производственные процессы и на свои заводы, промышленности, медицины, архитектуре и другие, скажем, сегменты, они понимают и думают, каким образом можно оптимизировать процессы, сэкономить деньги, ускорить процесс изготовления и облегчить его. Сегодня 3D принтеры они представляют уже инструменты для работы, а не игрушки, как было изначальное скажем, мнение людей. Про хранение материалов я просто коротко скажу: про пропола Нейлон АБС, которые материалы, скажем, очень сильно поглощают влажность. Они требуют соответствующие условия хранения, хранения в какой-то Ziploc-пакет вместе с Силикагелем, который можно купить в магазин на зоомагазин или по интернету заказать, для того, чтобы пластик высыхал. Потому что когда он впитывает влажность, у вас начинаются проблемы печати, он пузырится, он застревает в экструдере, вам необходимо этот экструдер чистить, вы тратите время, сорвалась печать, если у вас поджимают сроки, то есть, это очень важно. Поэтому после печати, скажем, при использовании водорастворимых материал ПВА, либо АБС, либо нейлон и других материалов, которые поглощают сильно влажность, необходимо закончили печать, сохранили упаковку. Упаковали, положили на полку, она хранится. Когда вам необходимо, вы достали ее с пакета, поставили, печатаете. Здесь приведение температуры хранения материалов. Это доступно обычно каждый производитель на своей коробке, либо на официальном сайте пишут условия хранения, условия использования 3D принтера и условия применения. То есть там от минус 20 до 30 градусов там можно хранить, либо от минус 40 до плюс там, 80, до плюс 210 градусов можно использовать тот или иной э, материал. Как говорится, до, до 200 градусов это имеется в виду температура плавления. С, с этой точки начинается уже расплавление этого материала. Признаки неправильного хранения материалов это э, собирает пыль, впитывает влагу, приводит к проблемам экструзии не до экструзии, там не выдавливается материал через фасунки. Это первые признаки, что вам необходимо почистить сам экструдер, почистить высушить материал, протереть, если на него пыль накопилась, очень долгое время лежало, у вас просто не в упаковке. Приведен, приведены примеры, когда пва нужно поменять, какие действия нужно предпринимать, то есть особо чувствительность к влаге, другие материалы а, прозрачный милон будет выглядеть более молочно а черный милон более а, менее блестящим будет то есть он матовым становится пова подвергнутые действия воздействия влаги ста, становится мягкий эластичный и ли, липкий слишком сухой пова он становится жесткий и а, может вызвать проблемы во время печати чтобы проверить качество пола Попробуйте погнуть нить, например, если нить легко ломается, она означает, что слишком хрупкая для печати. Способ высушить материал с помощью 3D-принтера Ultimaker, нагреваете до определенной температуры, как я уже сказал, 45-55 градусов, помещаете катушку с в оригинальную упаковку и исущится там в течение двух часов. После этого вы ее убираете со стола, оставляете на комнатную температуру, чтобы она остыла, и после этого можете ее пользоваться. Пришли к разделу части вопросы. Часто вопросы, которые возникают, это можно ли использовать материал сторонних производителей. Да, можно использовать. В основном, скажем, мультимейкеры, это open source, можете использовать, у а них уже есть преднастройки профиля, это в основном западные производители, но можете самостоятельно создать профиль, учитывая настройки рекомендаций производителя и создать два печати, сохранить его в, в куры просто, и если часто используется, то он у вас будет отображаться. Можно восстановить печать после перебоя с электричеством? Нет, в данный момент это невозможно. Делать все попытки – это реализовать на будущее, но сейчас такой возможности нет. Меню принтера поддерживает локализацию на русском языке? Да, поддерживает. Блотимейкер Кура, это э, доступно ли на русском языке? Да, она доступна. Русский язык поддерживается. Доступно ли руководство? Блотимейкер S3, S5 на русском языке, они доступны. Все технические характеристики материалов на русском также. Если появляется какая-либо ошибка на сенсорном экране, необходимо сфотографировать ошибку, записать серийный номер принтера, обратиться в техподдержку. Любую, где вы приобрет, приобрели а, именно а, данный принтер. Если появилась недоэкструзия материала, вам вы необходимо выгрузить пластик из принтера, проверить наличие пластиковой стружки, механизм подачи. И, ä, ä, соответственно, ä, вынуть бодрен трубку, почистить экструдер, используя atomic метод, меню принтера и правильно, ä, и почистить экструдер. Если сломалась пластиковая нить, я вам сказал, как уже говорилось, такое происходит. Нужно ä, освободить материал с конца механизма подачи и с головки, взять дополнительную пластиковую нить с бобином, протолкнуть этот пластик, чтобы его а, винуть, почистить экстрадер, собрать все обратно и запустить печать. Если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, у вас возникла проблема, например, с 3D-принтерами, необходима консультация, Вы, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию. А наши менеджеры-сервисные а, инженеры могут вам всегда помочь, они э, всегда вас проконсультируют, найдут необходимое решение для вас, если вам необходимо какую-то задачу решить, подберут э, необходимый 3D-принтер, материал. Э, если у вас возникают какие-то ошибки, проблемы с 3D-принтером, э, прежде чем предпринимать какие-то действия самостоятельно, вы всегда обращаетесь в их поддержку. В нашей компании можете обратиться, либо э, в компании, где вы приобретали 3D-принтер, они вас проконсультируют и э, скажут, что необходимо предпринимать для того, чтобы решить вашу проблему. Многие пытаются самостоятельно это решать, при этом это приводит к уже еще больше проблем, чем это было изначально. Наши контакты отображаются в этом слайде. Компанию Igo 3D можете обращаться, можете писать на электронный адрес. Есть наш сайт. На это заканчиваем наш вебинар. Спасибо еще раз, что зарегистрировались, что досмотрели этот вебинар до конца. Будьте здоровы в данной ситуации. Берегите себе, своих близких. Спасибо еще раз. До свидания.